Этот рецепт приготовления фаршированных помидоров с ветчиной и сыром, мой любимый, тарталетки получаются сочными и обязательно станут украшением вашего стола, в том числе, праздничного, пробуем. Как приготовить фаршированные помидоры с ветчиной и сыром? Все предельно просто. Нарезаем ингредиенты, перемешиваем ингредиенты начинки в одной емкости, затем срезаем у помидоров плодоножку, фаршируем их и запекаем, удачи в приготовлении. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Мелко нарезаем ветчину. В тарелку складываем ветчину, разбиваем в нее лицо, выливаем соус башамель, приправляем солью и перцем, перемешиваем. Срезаем у помидоров верх и фаршируем начинкой, сверху натираем сыра. Выкладываем помидоры на противень смазанный растительным маслом и посыпанным панировочными сухарями, запекаем в духовке около 20 минут. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо Помидоры 4 штуки, Ветчина 200 грамм, яйцо 1 штука, сыр 80 грамм, бешамель. 3 столовые ложки, соль, по вкусу, черный перец, по вкусу, масло растительное, по вкусу, сухари панировочные, по вкусу, количество порций, 2-3. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Буду скучать без вас.